Предупреждаю сразу, ребят, этот обзор будет, наверное, очень сумбурным, скомканным, дырявым и еще коротким. Во-первых, при всей моей любви к Borderlands 2, я не то чтобы очень не разбираюсь во вселенной, да, но вы, наверное, уже сами поняли. Однако ту самую вторую часть искренне считаю шикарной, и мы с другом проходили ее два с половиной раза. С половиной, потому что в третий раз, точнее, во второй раз так они прошли, в третий прошли. Видимо, в этом как раз-таки проблема в том, что я больно часто в нее играл, знаете ли. Я сам до конца не знаю, в чем, в чем она эта самая проблема, но Borderlands пресиквел мне не понравилось. Но давайте по порядку. Пре-сиквел — это так, в приколистском стиле Борды, здесь называется промежуточное звено между третьей и второй частью. Хронологически в нашем мире это сиквел, хронологически хронологи... х... хрен... в мире Borderlands — это приквел. Вот, он рассказывает о том, как красавчик Джек докатился до жизни такой, как заполучил лицо словно у Джокера из сериала Готэм о натянутых отношениях с главными героями второй части, ну и еще о некоторых таких вот нюансах. Фанатам вселенной, а я знаю, что таких не очень много, но они есть, такое должно быть интересно. Мне, к слову, человеку, которому вселенная это не нравится, в отличие от самой игры, тоже было любопытно взглянуть на события, в которых я вращался добрые, наверное, года два И персонажи наклевывались тоже очень даже неплохие, по идее. К примеру, вот Вильгельм. Он ведь Вильгельм, да? Этого гражданина мы убили в качестве босса во второй части. Он там уже стал совсем машиной больше, нежели человеком, да? Как говорили о лорде Вейдере. Но тут он пока еще человек, хоть и не особо интеллектуал, и стремится заменять плоть алгументикой. Еще один персонаж — это клон самого Джека. Ну и, конечно же, Клэп Трэп. Боевой Клэп Трэп почему-то и привлек мое внимание к игре. То есть, понятное дело, почему. Потому что на него в том числе делали ставку. Однако, друг взял Вильгельма, а я почему-то какую-то смуглую бар. Аристократку упор не помню вот ее имени, честно. Извините, играть закончил год назад, все это время все эти самые футажи валялись, просто вот подумал, что ну что, они будут пропадать тогда. Давайте расскажу об этом тоже. Ну и вот, как говорит мой друг, мне просто не повезло с выбором персонажа, поэтому играть и было скучно. Отчасти соглашусь. Персонаж скучноватый, хотя способность с контрактами вполне интересна. Отчасти все же напомню, что два раза пройденный Borderlands мне нравился только из-за кооперативных возможностей и в принципе механики игры, но все приедается, тем более что тогда это было нечто, а сейчас такое делают сплошь и рядом. Одна из особенностей пресиквела в том, что он как раз от второй части не отличается практически никак. И это актуально как сегодня, так и 6 лет назад, когда игра только вышла. Вот если попытаться вспомнить отличия, то первое это, наверное, локации. Да, мы на Луне. На Луне с низкой гравитацией и отсутствием атмосферы со всеми вытекающими из кислородного бака. Да, с одной стороны, разработчики действительно старались разнообразить игру, придумать ну хоть что-то. С другой, на мой взгляд, находки это не самое интересное и не самые нужные. Например, да, кислород. Когда он заканчивается, ты начинаешь терять здоровье. И если не вбежишь в помещение и не пополнишь условный такой бак, или же не найдешь иной способ пополнить шкалу, например, гейзеры или такие специальные автоматы с э, полем силовым, то ты задыхаешься. Я вообще не очень люблю, когда меня подгоняют, тем более в Борде. Она явно к этому не располагает. Что насчет низкой гравитации? Да, длинные и высокие прыжки иногда веселят, но, откровенно говоря, не сильно, да и часто ты просто <coughs> не можешь рассчитать силу прыжка и падаешь на аж пропасть. В остальном же Луна, она лишь нагоняет уныние своими однообразными пейзажами, хотя видно, что разработчики явно пытались хоть что-то сделать с этим, но тут особо не развернешься. Луна она и есть Луна. По большому счету, всю игру ты лицезреешь серо-синие пейзажи, унылые все как один. Остальная стилистика дизайна практически не изменилась, все постройки выглядят точно так же, как и всегда. Разве что наша перевалочная база, забыл название, город вот этот, выделяется и то не архитектурой, а скорее тем, что он единственный не похож на что-то, что ты видишь тут постоянно. Вооружение. Вооружение то же самое, насколько я помню. Да, появились интересные лучевые пушки, с которыми я и ходил. Давно таких, кстати, в играх не встречал, если честно. Но в целом один в один. Те же пушки, те же проблемы с ними, с этой вот автогенерацией свойств на каждом стволе. Что еще? Сюжет. Сюжет. Ну, я повторюсь, я не особо фанатею от бордерлендского сюжета, но все же я за ним честно следил, и он правда неплох, вот честно. Он как бы пытается показать антагониста с иной стороны. Вот именно что как бы пытается. Я понимаю, в борде много условностей, часть из них списывается в угоду комичности, ну потому что смешно же, да? А я вот смотрю на некоторые решения и мне не смешно. Мне хочется спросить, нахрена? Нахрена вот этот персонаж поступил именно так? Чем это было мотивировано? Я именно от Джеки. Думаю, это не будет спойлером, если я скажу, что концовка откровенно слита. После интересного финального босса, наверное, единственного интересного босса, в принципе, за всю игру, нам показывают заставку, которая как бы должна все объяснить. Как минимум, ненависть Джека к искателям хранилища и почему у него такое лицо. Но я вижу лишь какой-то это детский сад с обидками уровня «Она меня ударила, теперь я всех убью». И в итоге лично в моих глазах Джека тут не просто не оправдали, а выставили еще большим идиотом и паранойкам. А вот если не смотреть на Джека, то персонажей интересные более-менее. Обычно, когда я играю, я делаю заметки по ходу игры, сказать о том, сказать об этом, но даже если я их не делаю, по прошествии времени я могу вспомнить основные фишки и расписать их более-менее красиво. Вот с Borderlands с пресиквелом так не получается. пресс не оставил у меня вообще никаких положительных воспоминаний, правда. Я понимаю, что это субъективно, но все же вот объясните мне, пожалуйста, чем этот пресс принципиально отличается от обычного DLC ко второй части. Вот именно как DLC игра была бы... Но она бы больше зашла, скажем так, так как изменения в ней на грош. А отличие от DLC тут именно в раскрученных фишках гравитации, полета на кислородных баллонах, джек и клэптреп и фирменный юмор. Начну с последнего. Фирменный юмор в игре есть. Черный, порой мерзкий, но он такой же, как и был. Однако он почти не отразился на побочных квестах. В главных, да, он есть, и из-за этого сюжет более-менее даже смешной, что ли. Побочки тут унылые и скучные, за исключением парочки. Про Джека я уже сказал, про полеты на кислородных баллонах, это типа еще одна такая фишка, можно, расходы кислород, дать газу, в буквальном смысле. Все это так же интересно, как и, в принципе, распрыжка в пресиквеле. Вообще, из-за такого угрюмого, серого, в буквальном смысле дырявого ландшафта он правда дырявый, тут повсюду кратеры перемещение становится скучным и напрягающим То, что повсюду встречаются тварей, которых я называю йоксототами в них явно есть что-то такое, знаете, лавкрафтовское это нормально для серии, а вот то, что ты постоянно падаешь в эти самые кратеры не долетая, это уже, знаете, сильно напрягает Есть местности без мата, при том они очень крупные и пили по этим пустошам пешком Скука та ну и клеп Трэп. Честно скажу, может я тут снова пролетел, просто вот не повезло, да? Дело в том, что к нам сперва присоединился еще один приятель, он потом отключился, скажем так, на третьей игры, в принципе, и играл он как раз-таки за клеп Трэпа. Но так как он в основном маял с я не видел его, в смысле персонажа в действии, и не слишком понял, чем же он тут так хорош. В итоге все, на что разработчики делали ставки, для меня, во всяком случае, просто в пролете. Уж извините, я не могу понять, зачем нужен был этот приятел сиквел прощупать почву перед выходом третьей игры или просто собрать денег не знаю но искренне считаю что играть в такое может только преданный фанат причем самый преданный да я знаю что вы мне сейчас хотите сказать игра вышла 6 лет назад уже третья часть давно не новая а ты откопал труп какой-то и глумишься над ним да, я такой. Оставайтесь на чай, я скоро новый труп откопаю. А пока что, не знаю, поругать что ли меня в комментариях, расскажите, что я ни в чем не разобрался, ну или всерьез объясните мне, чем так интересна эта игра. Я вот этого так и не понял.